здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина Скадик. представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака скорпион до 18 февраля достаточно напряженный период солнце венера ретро меркурий будет двигаться по вашему символическому четвертому дому который отвечает за сферу семьи недвижимость родительский дом Кроме того, к вашему Солнцу напряженные аспекты строят Сатурн и Юпитер. Об этом транзите можно посмотреть в несколько видео. Ссылки в закрепленном комментарии. Избегайте ссор в семейном кругу. Возможны ошибки или отстрочки в деталях, связанных с недвижимостью. Семейные поездки могут быть отменены или перенесены, а ключи от дома, деловые и прочие документы могут быть утеряны. Противоречивое мнение или недостаток внимания общения с партнером могут вызвать недовольство, которые в результате перерастут в бурные семейные ссоры и споры. Угодить недовольным родственникам будет трудно или даже невозможно. Какая-то старая ложь или тайна может вскрыться и принести осложнения в отношениях с домочадцами. В и второй декадах февраля максимум внимания потребуют родственные связи. Возможно обострение хронического заболевания у кого-то из родителей, и вам придется выделить время и средства на поддержку родных. Новолуние 11 февраля в четвертом доме поставит вас перед необходимостью вплотную заняться семейными и домашними делами. Кому-то предстоит решать вопросы с недвижимостью может быть, изменить место жительства. Для кого-то на первый план выйдут заботы, связанные с пожилыми родителями. Вы будете более эмоциональны, чем обычно, поскольку четвертый дом представляет истоки и корни. В феврале люди из прошлого напоминают о себе. Внезапные гости или какой-либо родственник нанесет вам визит, и вы будете вспоминать детство, юность или родные места. До 22 февраля... Время подходит для поиска и сравнения различных вариантов недвижимости, если перед вами стоит задача покупки или аренды жилья. Это время подходит для наведения справок в архивах, оформления документов, связанных с земельными участками, недвижимостью, сельским хозяйством, садоводством, вопросами аренды. Третья декада февраля – благоприятное время для начала ремонта своего жилья обновление интерьера, а сделки, касающиеся недвижимости, контакты с родными, семейные поездки и планирование семьи будут успешными. Третья декада февраля – это период удачи, и многие вопросы решаются намного быстрее, чем предыдущий период. Подходит для покупки компьютеров, техники, автомобиля новолуние 11 февраля может открыть период когда основную работу приходится выполнять дома ведь это новолуние произойдет в вашем символическом четвертом доме возможно появится подработка либо количество обязанностей возрастает и времени просто не хватает чтобы все выполнить в рабочее время начиная с новолуния старайтесь как можно больше времени проводить в обществе других людей Именно коллектив поможет вам обрести уверенность в себе, а также благоприятные шансы и возможности, в том числе в финансовом вопросе. 14 февраля. Напряженный день. Венера и Марс, планеты, ответственные за любовь и отношения, строят напряженные аспекты к вашему Солнцу. Конфликты в семье и в личных отношениях возникнут, если вы будете противопоставлять Свои интересы и мнения взглядом партнера. Возможно, даже физические столкновения с битьем посуды. Дополнительные разногласия могут возникнуть из-за распределения бюджета, а также, возможно, из-за алиментов. Неразумные требования к партнеру – причина неприятностей. И от вас потребуется вся мудрость взрослого человека, чтобы не провоцировать конфликт. Ревность может принести дополнительные трудности. Тем не менее, после 18 февраля, когда солнце придет в знак Рыб, в ваш пятый дом, у вас появится прекрасная возможность для ликвидации последствий. С этого момента внешний фон событий намного смягчается. Солнце переходит в знак Рыб, в ваш пятый дом, который связывают с любовью, творчеством, счастьем. Увеличение жизненной силы и трудоспособности позволит вам решить большинство задач. Вы почувствуете гармонию тела и духа. А возрастание доброжелательности и дружелюбия помогут вам избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми и с родственниками. 27 февраля полнолуние в вашем одиннадцатом доме может поставить точку в отношениях с некоторыми друзьями и единомышленниками. Возможно, пропадет интерес к какой-то группе людей. Захочется найти новый коллектив или выйти из состава организации, в которой вы уже много лет. В то же время вы сможете найти единомышленников. Появится желание реализовать себя, возложив дополнительную ответственность и обязанности. Может появиться работа в интернете, какой-то сетевой бизнес или окончится одно дело и начнется другое вы сможете узнать результаты проделанной работе получить финансовое вознаграждение в своей профессиональной деятельности правильно сформулировать цели и оставить приоритеты с друзьями может возникнуть как совместная идея так и отдаление друг от друга вероятность открытия какой-то тайны которая послужит серьезным жизненным преобразованием довольно таки велика и при этом если у вас есть что скрывать, будьте очень внимательны, чтобы ситуация не ухудшилась. Кого интересует индивидуальный прогноз, личный гороскоп, контакты на главной странице и под видео. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.